Если к вам в дом периодически приходит кто-то, кого вы считаете вашим врагом, то сделайте следующее. Наберите заранее воду, желательно в каком-нибудь ручье, но если нет такой возможности, тогда просто из-под крана, ну, чтобы вода была проточная. Немного воды, где-то стакан и в этот стакан положите какую-нибудь серебряную вещь, неважно какую, главное, чтобы это было из чистого серебра, на сутки. После этого найдите где-то разбитое стекло, ну, как найдите, возьмите что-то, что вам не жалко, рюмку, стакан какой-нибудь, разбейте это, и на это разбитое стекло произнесите заговор, три раза заговор, который указан в этом видео. После того, как произнесли заговор, сбрызните разбитое стекло этой водой и осколки положите под коврик, половик перед входной дверью. Раз в месяц старое стекло сметайте в совоке, выбрасывайте и затем заговаривайте новое.